Всем привет! Это я, Лил Глеб, Ака Лил Хуйс, Ака Глеб Хлеб. И сегодня я вам предлагаю узнать топ-5 самых бесячих мобов, по моему мнению. Видео будет субъективным, и может для некоторых вот эта вот парадша может быть и легкой. Но лично для меня и моих знакомых она представляет просто, ну, адский бомбеж. Давайте приступим. Пятое место. Призраки. Эта черная залупа входит в ваш дом и без спроса убивает всех ваших NPC. К ним все уже давно привыкли, но в начале хардмода остаться без оружейника или медсестры как-то не очень. И этим они себя и блядь бесят. И к этим гандона мы давно уже привыкли, поэтому только пятое место. Четвертое место. Грибной цветок. Вот теперь уже реально бесячие мобы. Это синяя падла со своим сперменышем может доконать везде, потому что их сперма доходит через блоки, через стены, через игроков, блять. Благо их можно сломать. А так из-за того, что в грибной биом ходите не так часто, всего лишь четвертое место. Были бы они где-то наверху, может они и первое заняли. Такие они уж пидоры. Третье место. Ой, пигрон. Это свинья тоже из тех пидеров, которые любят пройти через блоки. Но спаун в террарии работает так, что он появится в какой то щелочке и через нее к вам через 300 блоков пролетит в инвизи и в инвизи же убьет, пока вы не можете реагировать. Заслуженная трестное место. И опять же, в Зиме Биове вы не так часто бываете, как, например, в лесу. Поэтому лишь третье место. Третье место. Рунический маг. Тактика этого Бравля довольно простая. Он телепортируется куда-то в пизду и стреляет вас своими фейерболами. Но он может телепортироваться в какую-то, блядь, канаву, какую-то щелочку... За блоками, под вами. И ты его хер достанешь. У тебя два варианта. Либо ты копаешься до него, либо до Денсайнуса. Второе место. маги данжа. Некоторые могут задать вопрос, в чем отличие этих магов от рунического. А я скажу в чем. То, что после бледского одного удара... Они телепортируются в какую-то пизду. Из-за этого, когда вы будете наносить им урон, они просто будут, как крысы, убегать в какой-нибудь угол. И вам опять придется идти в какую-то пизду. И еще некоторые из них бьют через блоки. Это пиздец. А если их будет несколько, я не уверен, что вы выживете. После всех мобов, которых я перечислил, кажется, что сильнее уже некуда. Более тупых и отвратительных мобов не существует. Но я вам представлю его первое место. Скелет-лучник. О да, это настоящая крыса террари. Он учился во всех военных училищах. Начинает ВВР, заканчивая ВДВ России. Ему абсолютно похуй на воду. Похуй. Абсолютно похуй на вашу броню. И когда вы спускаетесь в шахту, ему тоже похуй. Он просто встанет на край и будет стрелять вас прямо сверху. Но этот санс присутствует практически во всех шахтах. Так что копать адамантит или другую роду спокойно у вас вряд ли получится. И пока вы не дойдете до плантерного этапа.. Этот моб будет бесить вас каждую секунду. Заслуженное первое место. Подошел к концу. Я сразу сказал, что этот топ субъективен и может для кого-то лучники и легкие, но явно не для меня. Если я забыл кого-то бесячего моба, не забудьте написать его в комментариях. Также поставьте лайк, потому что мой канал YouTube шлет нахуй. Всем спасибо за просмотр и пока.